О, психопаты канала Немиркин! Добро пожаловать обратно на наш канал. Некоторые люди рассматривают генетику человека как объяснение его интеллекта. Некоторые считают, что это факторы окружающей среды. Хотя и то, и другое играет определенную роль в интеллекте человека, интеллект также может расти благодаря здоровому образу жизни и интересным привычкам. Что же это за привычки? Спросите вы. Вот шесть привычек, которыми обладают самые умные люди. Одна, у них есть привычка мечтать. Застряли на дневных мечтаниях во время работы над сложным проектом? В конце концов, это может быть не так уж плохо. Есть перерыв на сон во время выполнения другой простой задачи может принести определенную пользу. Согласно исследованиям, исследование, проведенное в 2012 году в Калифорнийском университете, показало, что когда испытуемые занимались нетребовательной задачей во время инкубационного периода после выполнения сложной задачи, это приводило к существенному улучшению производительности при решении ранее возникших проблем, говорится в исследовании. Всем участникам было дано сложное задание. Некоторым испытуемым дали перерыв, некоторым без перерыва, а некоторым дали нетребовательное задание. Для выполнения, что максимально увеличивало блуждание ума перед тем, как они возвращались к сложной задаче. Согласно исследованию, очень важно, что контекст, в котором улучшалась производительность после инкубационного периода, был связан с более высоким уровнем блуждания ума. Говорится далее, что эти данные позволяют предположить, что участие в простых внешних задачах, которые позволяют уму блуждать, может способствовать творческому решению проблем. Так что перерыв на рисование или раскрашивание может быть не так уж и плохо, когда вы столкнетесь с трудной проблемой в следующем задании. Это может дать вашему разуму немного времени, чтобы решить проблему в глубине вашего сознания, то есть пока вы оживляете Элма со страниц своей книжки-раскраски. О, смотрите, у него есть крылья. 2. Планируйте свой день по утрам. Одна из умных привычек — планировать свой день с утра. Если вы в общих чертах знаете, что вам предстоит перед началом рабочего дня, вам, скорее всего, будет легче выполнить поставленные задачи. Что вы хотите сделать за день? Нужно подготовиться к сочинению? Запишите его. Нужно навести порядок в шкафу? Добавьте это в свой контрольный список. Хотя вам не обязательно записывать все, что вы делаете каждый день. Наличие представления о том, как должен выглядеть ваш день, поможет вам достичь желаемого результата. Три. Они часто пытаются сначала разобраться во всем самостоятельно. Умные люди не всегда ждут, пока кто-то скажет им, что делать. Они любят учиться всему самостоятельно, когда рядом нет никого, кто мог бы их научить. Они будут прислушиваться к советам и наставлениям тех, кто более сведущ, чем они, конечно но они также любят разбираться во всем, но также любят разбираться во всем сами. Они знают, что когда они приступают к заданию, могут возникнуть некоторые трудности, но они не сдаются сразу же. Настойчивость также является их знакомым другом. Интеллектуальные люди не возражают против проб и ошибок, а решение проблем для некоторых из них практически хобби. Четвертое. Они заставляют других чувствовать себя умными. Большинство действительно умных людей не любят выставлять себя на показ и хвастаться своим интеллектом. Во-первых, часто им это не нужно, а во-вторых, они любят объяснять вещи так, чтобы все их легко понимали. Они часто объясняют вещи простым способом, чтобы все чувствовали себя комфортно и умно. Часто по-настоящему умным людям нравится учить других так, чтобы это было легко и эффективно. Пятое, неудачи не останавливают их, большинство умных людей не допускают неудач на пути к успеху. Они могут пытаться и терпеть неудачи снова и снова и снова и снова, но это их не останавливает. С каждым экспериментом, каждой пробой и каждой ошибкой они узнают что-то новое. Благодаря своим неудачам они все больше и больше узнают, как корректировать и исправлять себя, чтобы достичь своей цели или желаемого конечного результата. Шестое. Они медитируют. Если вы хотите повысить свой IQ, возможно, вам стоит добавить медитацию в свой распорядок дня. Согласно исследованиям нейрофидбека, проведенным Зигридом Отмером, бывшим президентом подразделения нейрофидбека Ассоциации прикладной психофизиологии и биологической обратной связи, используя в своем исследовании особый вид медитации. Называемый тренировкой мозговых волн, Отмер обнаружил, что у испытуемых, которые медитировали, IQ повысился в среднем на 23%. Более высокий IQ сохранялось и через год в последующем исследовании, наряду с улучшением концентрации и креативности. В другом исследовании, проведенном в 2009 году, испытуемые продемонстрировали значительное улучшение функций памяти и когнитивных способностей когнитивных способностей, а также снижение уровня стресса благодаря ежедневной 20-минутной медитации. Всего через 4 дня пора расслабиться и достать подушку для медитации. Включите 24-часовое видео со звуками водопада. То есть, всего на 20 минут. Спасибо за просмотр!